Не стыдно фальсифицировать выборы? Нет. Да. Не туда? Я. Где он туда пошел? Кричал. Куда надо? Даже увышь, да? да, да, да. Вот Слушайте, всякое может быть. Может и выше, может и выше. А спать-то хорошо будете после? Этого? А? Здравствуйте. Видите, что происходит? Как они в курсе, что толочьки друг за друга держат? Да, ну Остой, люди... а да, на салоне. Как считаете? 245. 245. 245. А что, стыдно, <правда> имею. Вы общественным делом занимаетесь. Давайте, давайте, надеюсь, давайте ваши. Надеюсь ваши, дети <правда> это надеюсь, ваши дети это угодно. Да, да, да. да да съебись ты от меня! А? Нет! Придется потерпеть. Слушай, ну, ну, мы, мы отстанем! Я же слушаю. Так, я не знаю. как то там да. в А эти пакеты были? А эти пакеты были? А эти пакеты были? А эти пакеты были? А эти пакеты были? А эти пакеты Скажите, пожалуйста, итоговый протокол был составлен? Нет, конечно. И не выдали ничего, и никто не подписывал. Вот так вот проводятся выборы. Счастью, Скажите, пожалуйста, почему итоговый протокол не был составлен? мне просто... <сосы> сказать. Можете а... не стесняться. Нет. Уже не надо стесняться. Уже главное дело сделано, так что стесняться, знаете. Вы должны были составить протокол по результатам, по счету Почему это не случилось? Там, так а где он? Можете продемонстрировать? Могу... Подписи можете наши показать на них? И хоть чьи-нибудь. Здесь у нас основные принципы, принципы избирательного права Все делается в тайне Девыринти закрытые Опять, Опять заблудились. туда А ты Ну и пока Чем лучше Да. Куда? Куда А еще потом говорят, что я ага. в, Просто лафов компания. А вот. Дай, мы не отстанем. Что нужно? А, где я Хорошо, Знаете, что вы вот несете в том, что в вашем мешке уже первый Нет, а я тоже. А вы не сняли? Вы тоже не сняли. Значит, Ой, пожалуйста, приходите, секретарь. Не трогайте, пожалуйста, член комиссии А Можно меня? Член комиссии, можно меня? Я член уже стоящей комиссии. Можно меня? У нас и кого спрашивать? что То почти. Ваша помощь нужна еще. Нам нужно совершать преступление. Да, ну, на вашу помощь. 112. Ну Кто простите. Я член комиссии, избирательной комиссии муниципального образования «Морские ворота». Справа морские. решающий голос. «Морские ворота». Это какой тип «Морские ворота»? Это не ТИК, это ИКМО. На территории какого ТИКа находится? Они не имеют прямого отношения к ТИКа. Морские ворота? Да. А, меня не волнует, где находятся морские ворота. Меня волнует, где находятся бюллетени а, избирательной комиссии. А, номер... 588. Номер 588. Они находятся вот здесь. Почему они находятся в ТИКе номер 7? Я не знаю, что это. Ну, давайте откроем. откроем. Давайте откроем. Вы даже не знаете, с кем вы разговариваете, и предлагаете мне открыть какой-то непонятный мешок? Я знаю, что в этом мешке. Послушайте, коллеги, вот выйдите, пожалуйста, из этого кабинета, поскольку это территориальная избирательная комиссия номер 7. Здесь находится имущество комиссии имущество? комиссии муниципального имущество? это не имущество. Это имущество. Угу. Вот посмотрите, вот здесь. Это голоса угу. граждан. Хорошо, можно мы заберем имущество, которое относится к нашему избиратель... избирательному комиссии? Забирать. А почему? Выйдите, пожалуйста. Почему? Уважаемые сотрудники полиции... Ну, можно ну, я заберу вещи, это, за которые я ответственна, а, и я выйду? Смотрите, а, морские ворота относятся к ТИК-3. Это ТИК-7. Это вообще... Да, не так не можно вещи заберем? Это, да, я, я готова. Сейчас мы с этим будем разбираться. Вы Выйдите, пожалуйста, из помещения комиссии. Обязаны применить. Пожалуйста, майор. Вы тоже вышли отсюда. Давайте а вы представьте уважать пожалуйста. друг друга. Севастьяна, Никита Анкетаевич, заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии номер 7. Все, спасибо. Пожалуйста. Выходите, покажу. На основании чего? На основании того, что это помещение совершенно <связано> другого типа. Да, почему наш председатель здесь? Почему секретарь и вот еще сейчас один... Мы с ним Нет, тоже 8 8, Давайте ну, уважать. Ну, а давайте меня кто-нибудь уважает? Есть, есть, я, я в я проснул, чем заключается уважение я, я, ко, я вижу, ко мне? Присутствует здесь представитель комиссии номер 588, который сопровождал вот этот пакет... Хорошо, а, ну, а можете от, объяснить, в чем разница между мной и другими членами избирательной комиссии 588? Мы скажем, сейчас будем разбираться. Разберитесь, пожалуйста, со мной. Ну, почему ну, мы вы на стороне сестра. зла? Вы понимаете, ну, что вы хочу, не на той, на той стороне? Нет. Да. Ну давайте звонить